Сегодня никого не удивить таким предметом, как лампочка. А ведь всего 145 лет назад стеклянный светящийся шарик считали настоящим чудом. В течение всего 19 столетия во многих местах земного шара ученые пытались создать электрическую лампу. Но все образцы работали недолго и были ненадежны. И первым, кто устранил большинство их недостатков, стал наш соотечественник Александр Николаевич Ладыгин. Он придумал раскалять внутри стеклянного шара различные металлы, пропуская через них электрический ток. И в конце концов у него получилась почти современная, знакомая всем нам лампочка. Сейчас фонарщика с его лесенкой на улице не встретить, но есть напоминание о нем – памятник на Одесской улице. Местоположение для данной скульптуры выбрано не случайно. Именно здесь начали изготавливать первые электрические осветительные приборы. В этом доме в 1871 году находилась мастерская изобретателя Ладыгина. Здесь создавались первые осветительные приборы и электрические лампы. 11 сентября 1873 года на этой улице впервые в мире зажегся электрический фонарь изобретенным Ладыгином. А напротив, Пошли. установили памятник фонарщику, Вот здесь написано фонарщик. Он изображен в типичной одежде фонарщика, вот с таким вот в какой кепкой. Он... Дело в том, что фонарщики после изобретения лампочки Ладыкина оказались не у дел. А до этого они были очень востребованы. И вот здесь показанные фонари. Это были масляные и керосиновые фонари, которые фонарщики ежедневно обходили в большом количестве. Чистили плафон меняли масло. Вот такая ирония. Здесь вот Ладыкин изобрел и проводил эксперименты на своей первой электрической лампой. А вот... То есть таким образом фонарщик. уничтожив фонарчик. То есть они доглумятся да, до сих пор. Вот они изобрели лапку, остался неудив. Все, иди, фонарчик отдыхай. Казалось бы, изобретение будет тотчас принято к производству, чтобы осветить со временем всю Россию. Но, как ни печально, к нему отнеслись равнодушно. А в Европе, которая охотно поощряла технические новинки, в 1874 году русскому инженеру Ладыгину выдали патент на изобретение лампы накаливания. И когда американец Эдисон и англичанин Сван судились друг с другом, доказывая, кто из них первым изобрел лампочку, их спор был прекращен решением суда. Первым был Ладыгин. В те же самые годы над созданием электрической лампы трудился еще один наш соотечественник, Павел Николаевич Яблочков. Своим собственным путем он пришел к лампочке несколько иной конструкции, но дальше все повторилось в России, его изобретением не заинтересовались. А в Европе свечу Яблочкову восторженно приняли заголовки всех газет, кричали о русском свете, залившем темные улицы европейских городов. Электрических фонарей началась в 1879 году, когда на новом литейном мосту через него зажглись первые 12 электрических фонарей. 25 апреля 1879 года в 6 часов вечера, если верить историческим справкам, на Литейном мосту зажглись электрические фонари, которые поражали прохожих ярким светом, так называемой свечой Яблочкова. Это был первый мост с электрическим освещением не только в России, но и в мире. Павел Яблочков, как и другие коллеги, весьма интересовался опытами Ладыгина по созданию электрической свечи. Дело в том, что свеча Яблочкова и выглядела как свеча. Это было два угольных стержня, зеленых изолятором. При подаче тока каждому стержню на вершине свечи загоралась электрическая дуга. Это вообще один из самых ярких источников света в природе. Так вот, свеча постепенно прогорала, примерно за два часа, затем было возможно поставить новую. Впервые Яблочков показал свой свет в Лондоне на выставке электрических приборов в 1876 году. Публика была в неописуемом восторге. Спустя год свечи Яблочкова осветили фэшенебельные магазины Парижа. Затем список городов, где появился русский свет, стал распространяться стремительно. Лондон, Берлин, Рим, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро, Дели, Вена. А в Петербурге возник конфликт интересов между компанией Яблочкова и городскими фирмами, которые обеспечивали масляное и газовое освещение. Только литейный мост и оказался свободен, и фирма Яблочкова установила там свои фонари. Но вскоре прогресс в развитии ламп накаливания вытеснил свечи Яблочкова практически везде, кроме флора. Морякам нужны были наиболее яркие источники света и прожектора с электрической дугой подходили как нельзя лучше. Фонари в северной столице особенные. С момента своего появления и по сей день уличные фонари в Санкт-Петербурге никогда не выполняли чисто осветительную функцию. Они всегда служили неподражаемым элементом декора, гармонично вписанным в композицию целостного ансабля улицы, площади или моста. Не одно столетие петербургские фонари украшают проспекты и аллеи, сады и парки, притягивая взоры, завораживая местных жителей и гостей. А это одни из самых больших в городе фонарей торшеров, установленных у входа в здание Государственной художественной академии имени Штиглица на Соленом переулке и изготовленных в 1895 году по проекту архитектора Смахера. Трехъярусные бронзовые фонари очень красивы. На их пьедесталах уютно расположились ангелочки, пути, олицетворяющие различные ремесла. У них есть свое предназначение – это выбор профессии. Ритуал очень прост. Нужно лишь подержать за ножку маленького творца, художника, скульптора или архитектора. Первая освещенная улица города – это Невский проспект. Сначала электрические фонари заработали на отрезке от Большой морской улицы до реки Фонтанки. Для питания фонарей пришлось поставить сразу две электростанции. Одна находилась на деревянной барже, пришвартованной к набережной мойке у полицейского моста. Вторая электростанция расположилась на Казанской площади. От них и тянулись провода к первым фонарям города. Первые электрические фонари освещали Невский проспект. От Большой Морской до. На протяжении от Большой морской до фонтанки. И первая электростанция находилась вот здесь, на деревянной баже. И она вырабатывала ток. Тут было 10 машин, вырабатывали ток 35 киловатт. Для конца 19 века это огромная мощность. А ток постоянный или переменный? А жители жители Петербурга, тогда, когда вот эти первые электрические фонари только-только появлялись, то есть часть была газовых фонарей, а часть электрических. И жители с газетами подходили к фонарям, то к газовому, то к электрическому и смотрели, какой из них горит ярче и газету где удобнее читать. А ток был переменный или постоянный? Постоянный ток. Постоянный. Поэтому потери были очень высокие. Представляешь, до фонтанки отсюда тянуть, до Данечкова моста. А помог осветить Невский проспект Карл Сименс, который в то время работал. Он выделил деньги на как раз вот эти вот баржи.